привет интернет и добро пожаловать на мое видео на самом деле я не знаю что мне снимать на youtube поэтому я тут без макияжа потому что можно сказать что это такое спонтанное видео я думал что это будет интересно поэтому сильно не красилась но я думаю что лицо в принципе пойдет я не могу найти пока что основной материал для тематики моего видео на тематику моего видео это кип-оп и у меня на самом деле было до этого два видео, но я не захотела их выставлять, в плане одно я не захотела выставлять, потому что оно там со звуком была небольшая проблема, а второе оно просто само по себе немного удалилось, и я приняла это как знак, что мне вообще не стоит сейчас как-то... Его выставляете, поэтому у меня нет материала. И сейчас, в данный момент, я занимаюсь э, оформлением канала. В основном я оформляю шапку. вот. И я подумала, что это будет интересно, наверное, как-то такое небольшое разговорное видео будет, посвященное просто оформлению тематики моего канала. Ну, даже не под тематику, я просто хочу сделать хорошее оформление. Okay. я поставила камеру на штатив. Я купила его буквально сегодня, э, потому что я подумала, что мне будет немного неудобно снимать на кон ту конструкцию, которую я снимала до этого. На самом деле, я уже делала до этого оформления канала. Вот. Получается. Но мне не нравится тут то, что получается слишком такой розово-фиолетовый. И я не неправильно написала, если забыла черточку, в моем Микке ее тут нету. Вот это на самом деле меня очень... Не то, что бесит, я только сегодня это заметила. Вчера, когда я оформляла, такого не было. Сейчас вот получается, у меня есть такой вот голубой вариант. Вот сейчас вот такой вот голубой вариант есть. И получается вот такой он такой э, зеленый больше. Но, в принципе, можно будет его поменять. Вот я тут пока что выбираю шрифт. То есть, какой шрифт больше всего подойдет, я хочу выбрать... В общем, как-то так, сейчас я продолжу, наверное, делать а, дальше эту шапку, вот, а, может быть, в процессе буду показывать, что же я выбрала, что же я поменяла, и, наверное, буду еще рассказать какие-нибудь истории. На самом деле, я думала снимать это видео завтра, то есть это воскресенье, сегодня у нас пятое число. В Казахстане сейчас идет референдум, сегодня весь день, до 8 часов вечера, насколько я знаю, вот. Я думала, на самом деле, может быть, не пойти туда участвовать, потому что я никогда не была на таких событиях. Вот я подумала, что это может быть интересно, такой интересный, своеобразный опыт. Но потом я посмотрела видео одного блогера казахстанского на эту тему, где он, короче, объяснял, что вообще тут, какие там сделали изменения, как они будут отражаться. И, в общем, там из всего, из всех поправок можно выделить только несколько, которые реально нормальные. Это там против смертной казни, чтобы... Чтобы, в общем, первый экс-президент, который у нас в стране был до этого, до нынешнего президента, чтобы его больше не было ни в партиях, и вообще ни в каких-то там делах вот если можно так сказать вот и получается еще какая-то там поправка которая в принципе более-менее нормальная но я не знаю я думала очень хотя посмотреть но в итоге когда я вышла в город я я потом так устала ходить по городу что я просто просто ушла в принципе домой Этот задел аж топик. В общем, вот промежуточный вариант еще одной шапки. Я просто не знаю, как она будет выглядеть на самом YouTube. Сейчас, наверное, попробую это сделать. Но в принципе мне нравится, выглядит даже намного лучше, чем прошлая. Она такой среднего цвета, такой интересно голубой цвет немного такой грязненький. Uh, в общем, спустя некоторое время, с юпор, как я начала снимать это видео, я все-таки сделала шапку на канал. <laughs> Наконец-то. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Секунду. Теперь шапка моего канала выглядит вот так. То есть, uh, я сюда добавила инстаграм. Немного уменьшила. У меня прям было много попыток. Сейчас я покажу. То есть сначала вот так вот получилось. То есть начальный вариант, который я показывала да, этот, он выглядит вот так вот. А, получается, вот, прежде на самом деле была тут вверху, потом я внизу сделала. Видите, как-то тут вот эти вот э, линии, они некрасивые, Потом я решила их убрать. И второй вариант вот такой, то есть я уже уменьшила и решила инстаграм тут. Потом я покажу, что инстаграм тут, это немного странно. Вот. А это, получается, уже Инстаграм тут сделан. Но почему-то тут осталась линия. И тут, получается, наш конечный вариант. Но без линий, Инстаграм, все как положено. И, мне кажется, это даже смотрится намного лучше, чем тот вариант, который я рассматривала до этого. То есть, этот, вот этот вариант. Вот этот вариант. Но он вроде бы тоже такой интересный, но я не знаю. Какой-то слишком, слишком яркий, что ли. А тут, а тут такой... Минимализм, в принципе, нормально, хорошо и выглядит даже красиво. Вот. И сейчас я, наверное, что-то сделаю с шапкой, и еще тут есть, оказывается, такая фигнюшка, как логотип канала. Вот она. Я не знала, что это есть, поэтому, наверное, логотип сейчас тоже сделаю. Не знаю каким образом, но сейчас что-нибудь придумаю. А я нашла на этом же сайте, как, где можно сделать и логотип, и получается. Ой, oh я так устала немного. Не получается и логотип, и самого канала. На самом деле, я понимаю, что пока что у меня не очень много подписчиков. Но я думаю, что тут для Ютуба все равно делать надо. И исходя из этого, поэтому я записываю данное видео. Думаю, что вообще будет интересно. Сейчас я вот тебе посмотрю шаблоны, какие тут есть. Моего усалит просто надо, да, наверное. А, у меня здесь спят коты. Еще, кстати говоря, они немного мне испортили кровать, потому что они тут бесились. Но, блин, они так сладко спят, что я просто не могу. Видимо, будет холодно, потому что один котик закрывает нос. Другому вообще пофиг. Спим с открытым окном в лето, чё нам, как говорится. Ну ладно, не особо будем отвлекаться как бы, от темы. Сейчас я посмотрю, что вообще можно сделать, что это такое. Так, аликантрый логотип. Это больше как по логотипу тут, наверное. Сейчас посмотрим логотипы. Так, ну что говоря, как раз таки я использую и как и логотип, и как и это. Надо просто сейчас выбрать. Что же тут можно будет сделать. На самом деле, я <смех> вчера вечером еще когда сидела, когда думала еще это э, всякими шапками и так далее, я сняла <смех> <встала> ТикТок. <TikTok, смех> мне попался э, профиль одной девочки. Э, на вид вообще э, самой девушки, которая снимала на эти TikTok по голосу, то есть я ее не видела, она никак не показывает свое лицо. вот. Ей было м -м, По голосу лет 13 Либо 14 <свят> И боже мой Контент, который она снимает Так меня вчера кринжа Ну я просто не могу Я вчера орала просто как, не знаю кто И, Получается в чем ситуация Она зачем-то Не знаю зачем <свят> Выставляя себя Дочкой миллионера То есть что И делает акцент знаете как Что все у нее дорогое, к примеру. Вот эта мицеллярная э, вода, которая чихает мою кожу после макияжа, она такая дорогая. Я покупала там ее за вот такую вот... Ну, а сумму не говорю, но все, она делала акцент так, что это самая дорогая мицеллярная вода. К примеру, так. Это... Что можно еще? Вот я даже не знаю. Что можно еще взять, чтобы пример привести? Это самый дорогой Тони, который я вообще нашла там на просторах магазинов, вот. И как бы не это самое смешное, самое смешное еще было в том, что она сняла, как она пошла в магазин с родителями, ну, в основном с мамой, вот. И когда надо было брать продукты, было много раз таких слов, что вот на самом деле мы никогда не закупаемся, просто заболела домработница, у нее, короче. Отпуск 3 дня. Вот, теперь, короче, мы поэтому пошли в магазин. И вот, это, короче, такие вот дешевые... Такая дешевая жвачка, но я взяла ее, потому что я хочу попробовать, какая она на вкус и вообще, что вы там едите. Типа, ну, знаете, вот такое, типа, я такая... Боже мой, ребенок, о, я не знаю... Мне кажется, у многих есть истории, когда вы в детстве кому-то вырали. У меня тоже есть такая история, я пока что не расскажу, но блин, там такой кринж тоже, кринжа а хоть отвали. Но я очень рада, что когда в моем возрасте я зачем-то брала тоже, не знаю зачем, просто мне показалось, что думаю, это классная идея. И очень рада, что в моем возрасте не было такого... Такой популярности вокруг интернета. То есть я в тот момент даже знала, что такое ВКонтакте. Мне тогда было лет 11-12, если я не ошибаюсь. 11 лет точно мне было. Я не знаю, что такое ВКонтакте. Вообще никогда не слышала ни про YouTube, ни про Инстаграм. То есть в то время такие вещи вообще были дикие. Инстаграм, Ютуб, что это вообще такое? Я очень рада, на самом деле, что такого у меня не было. Вот честное слово. Потому что я, я бы не хотела выставлять это на всеобщее обозрение, или как это можно сказать, и мне вчера было с не очень смешно, с ее некоторых фраз, я уже это словно не помню, когда она там говорила, но просто понимаю, что ребенок, ну, врет, ну, никакая она не дочь миллионера, миллионера, миллиардера, Терпит с ней, бог с ним. И какая она это не дождь? Она просто живет в обеспеченном районе, в обеспеченной семье, в принципе, ничего, ни в чем себе не отказывает. И это максимум. А то, что у него там какие-то духи-шанель были в видео, которые не первый раз не первый раз я видела, получается, в кадре. То есть они одни и те же, с одним и тем же объемом, и вообще непонятно: то ли это поленка то ли реально духи-шанель, которые купили. На которые скорее всего потратились раз там в жизни да и все но скорее всего нет потому что ну, блин сколько стоит и Шанель и как бы даже обеспеченная семья в, при в принципе в теории может себе это позволить но зачем им такие траты большие я не понимаю ну, такая вот небольшая история вчера я еще думала можешь мне снять на это реакцию но потом я подумала что это будет слишком жестоко к ребенку вот и что наверное я от чего-то, чего можно будет отхватить и поэтому я, короче, не стала это делать потому что это, это да это не то, над чем вообще надо нужно смеяться на камеру да вообще на смеяться нельзя, но блин, я не знаю вчера чуть меня прям прорвало В общем, вот промежуточный вариант, но мне не нравится, что слишком жирная линия, вот. Поэтому, наверное, я, может, сейчас что-нибудь поищу в элементах. Вот тут есть элементы. Я, наверное, в них сейчас что-нибудь поищу и, может быть, заменю, а, может быть, либо просто поменяю цвет, потому что мне немного чуть не нравится. А тоньше сделать можно или нельзя. Сейчас тоже посмотрю и покажу, наверное, уже конечно результат совсем скоро. В общем, я вроде бы что-то сообразила. Удивительно, что это произошло, в принципе, с первого раза. Потому что вчера я очень долго мучилась с шапкой, когда я делала это ночью. Ну, почти к ночи. На самом деле, я еще плохо разбираюсь в YouTube-канале. Вот. Поэтому я стараюсь сейчас... Больше разобраться в том, что вообще есть тут. И сейчас я вроде бы добавила э, логотип. Но, наверное, я сделаю сейчас э, саму аватарку другую. Вот. Э, а логотип уже здесь, в принципе, есть. То есть... Э, вот. А, сейчас. Вот логотип. Ну, его почти вам, наверное, не видно. А вот тут написано, когда оказывается так. Вот на протяжении всего мира. А, вот, оказывается, можно сделать. Тут изменяем. О, не надо изменить. Опубликовываем. Вот. А вообще сам логотип выглядит вот так. Вот сейчас я покажу так, чтобы было понятнее. Сам логотип выглядит вот так. Вот такой минимализм можно сказать ничего особого вот мой ник и получается и просто делаю то что люблю и сейчас я посмотрю как это смотрится вообще на видео к примеру вот с видео с реакцией сейчас я посмотрю как это выглядит сейчас мы вместе посмотрим с вами так вот получается она появилась только она что какая то какая-то маленькая. И вот тут, получается, кнопка подписаться уже есть. Теперь мне нужно выбрать аватарку. Вот. Для YouTube-канала. Наверное, что-нибудь с... Ай, да, я, я вам сейчас просто выберу, похоже, тоже. О, цветовая И поставлю. Не совсем, конечно, подходит под тематику. То есть под шапку не совсем подходит. Но я поставила вот такую вот, получается, фотографию ориенчуна. Ну, она более-менее так подходит. В каких-то оттенках они даже сочетаются. И так что, в принципе, теперь мой канал выглядит так. Я очень, очень, очень, очень, я очень, я очень, очень, очень, очень, очень, очень рада тому, что я с этим справилась. О, у меня аж хрустнула моя спина. На самом деле, я слышала, что оказывается, хрустеть э, самому. Нежелательно в шейном отделе и ниже То есть в грудном отделе можно похрустеть, но нежелательно оказывается Это связано с тем, что потом можно легко попасть к травматологу Со сколиозом и так далее, со всеми такими проблемами И на самом деле это очень печально что иногда тело хрустит так, как будто мне уже лет 70 что вообще можно снимать на YouTube. Я в таком поиске сейчас. Но мне кажется, такое разговорное видео пойдет мне, на, наверное, на пользу, потому что я коротко думала, как же мне снимать просто видео. Вот, так что я думаю, оно не было слишком скучным. А то я бы сейчас тут сидела, просто бы, не знаю, делала бы свою обновку, слушала бы песни Тикси через эти наушники, они все время играли на фоне. Вот и, ну. Просто бы сидела, можно сказать, так. И... А так, хотя бы веселее, я поговорила хотя бы с камерой. Попробовала, наконец, штатив, как на нем снимать. Пока что немного странно, и я, по-моему, вижу, что немного трясется. Потому что я по нему, в принципе, бью. Мне осталось только убраться в комнате, потому что у меня небольшой небольшой бардак на рабочем столе. Вот, и также нужно заправить кровать, потому что, я уже показывала, как ее неблагосмыслие, это на самом деле... Капец, как печально. Mm -hmm. Я думала, что мне до конца этой недели еще придет карточка. Я, зак... я купила карточку с, того, с горкана у одной девочки. вот Карточку Рэньчжуна. И я думала, что например, до конца этой недели я могла бы сейчас хотя бы похвастаться, что она у меня есть. Но по сути ее нету. Она, наверное, придет завтра. Может, завтра понедельник, а сегодня воскресенье. Немного ирония в том, что я заказала до этого еще в марте, если не феврале, когда я был в у Уэн-Сити. Dream, который Гличмот. Как раз таки в начале марта, да, если не ошибаюсь, вот, как раз таки в феврале я взяла себе альбом, который до сих пор не у меня. Ирония в том, что карточку Ринджуна-то я сейчас получу альбома так и нет. Это так печально, я не могу. Я так хочу этот альбом, но, блин, он запропастился где-то в Корее и никак не хочет выезжать. В жизни никогда не использовалась спонжиками, но сегодня я была в Fix Price, как раз таки, где я купила штифик. Как это там показывают? Вот так вот, да? Видно? Вот, я впервые купила вот эту фигню. Спонжик. Я никогда до этого не пользовалась спонжиками. Вот честное слово, у меня даже не было кисти для макияжа, то есть в плане тоналку наносить, потому что в принципе я редко когда наношу сама тоналку, то есть в повседневной жизни это очень редко, но так как я сейчас начала снимать видео и в основном я с... крашусь на видео, то есть сегодня я не красим, потому что на самом деле мне так лень, у меня в последние дни такое плохое настроение. Поэтому я не стала даже стараться для этого видео. Я просто начала снимать. Вот, я даже вот в обычных домашних очках сижу, разговариваю. Хотя обычно я стараюсь них не снимать, потому что, мне кажется, я в них выгляжу не очень. В принципе, на этом все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно было очень интересным. Вам не было скучно со мной. вам Мне было скучно слушать, о чем я вообще разговариваю. Увидимся совсем скоро. Как раз-таки скоро у меня будет материал для видео. В скором времени. Один из. И я надеюсь, что все с ним будет хорошо и слаженно. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели на видео. С вами была Маша. Я очень рада была вас видеть. Надеюсь, и вы меня тоже. Надеюсь, что мой YouTube-канал, который я создала буквально недавно, будет процветать. Потому что я очень хочу постараться ради этого. И надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Uh, еще я делаю окончательную заставку, поэтому вы ее посмотрите через 3, 2, 1.